Есть один простой факт, что антитабачная компания по борьбе с курением увеличивает продажу табака на 3%. Люди, которые работают в сфере зависимости, они знают один маленький нюанс, что когда рассказываешь о зависимостях человеку, склонному к этому, то эффект полностью обратный. Он вместо того, чтобы что-то бросить и испугаться, как это делают обычные нормальные люди, как раз таки, которые не склонны к зависимости, если опять брать продабак, он напротив э, будет стремиться начать либо выкурить сигарету. Соответственно, если вы заметили, не социальных реклам, не каких-либо еще реклам против или за и так далее, практически нет. Но при всем при этом идет борьба. Вот мы сегодня про борьбу активно и поговорим. Когда идет борьба, назовем это чуть-чуть другим словом. Война. И здесь вспоминается другая поговорка. На войне нет победители есть только жертвы и очень часто мы воюем сами с собой а как побороть мне лень а как побороть мне свои привычки а как побороть и далее по тексту когда я хочу что-либо побороть в себе первое что возникает это большое количество того что я хочу побороть по той аналогии которую я только что привела это раз во-вторых, как говаривал один умный человек, все, кто боролись с собой, жили либо недолго, либо несчастливо. И тогда вот эта борьба, она обычно дает не очень хорошие результаты. Сколько мы бы не занимались мучениями, сколько бы мы не истязали себя, результаты... Не совсем те, которые нам хотелось бы. Но я здесь почему такая реакция, я здесь все-таки скажу о себе. Потому что, возможно, людям именно это и хотелось. Убить себя, как-то поистязать себя, поиздеваться над собой. Возможно, это и была цель. Как-то я видела по телевизору людей, которые в какой-то секте состоят и... Они издеваются над телом в полной уверенности, что таким именно образом они достигают каких-то духовных благ и так далее. Возможно, это и была цель. Но мы сейчас говорим на нашем канале все-таки про счастье. И когда человек борется с собой, счастья нет и не было как такового. И здесь я могу предложить вариант даже не работы над собой, что тоже достаточно модная фраза, а как раз таки работа с собой, то есть возьмите себя с собой в работу и работайте с собой вместе. То есть, если вы хотите что-то сделать со своими привычками, дайте себе труд уточнить, что вам эти привычки, насколько они важны для вас, что можно сделать, как можно одну на другую поменять или не надо этого делать, возможно Возможно эта привычка не такая уж плохая, в этом плане мне нравятся курильщики, почему-то основная масса курильщиков пытаются бросить курить, но у них это никак не получается. Мне всегда удивительно, вы либо курите, либо не курите, если курите, насладитесь тем, что вы курите, если не курите, насладитесь тем, что вы не курите. Если вы считаете, на самом деле, как вы говорите, что это вредно, ну, значит, не делайте себе вредно. Либо тогда разрешите себе убивать себя. Ну, как-то тут надо с собой договориться. А это тогда уже не про борьбу с собой, а это как раз-таки про дружбу с собой. Зачем вам ваша война? На войне нет победителей, есть жертвы. Если вы сами с собой воюете к огромной печали, в любом случае жертва вы, там нет двух сторон. Сторона одна, и тогда человек становится рабом своих привычек, и тогда человек становится рабом каких-то своих увлечений, убеждений и тому подобные вещи. А когда человек раб, у него такие большие оковы, что он не может из них вырваться, и человек ломается. Вот отсюда и поговорка, либо мы жили недолго, либо несчастливо. Человек, который дружит с собой, который в ладу со своим внутренним миром, который в ладу со своими желаниями, он счастлив? Я не знаю, почему так происходит, но практика показывает, что обычно так и бывает. Если вы закончите свою войну, это ваше желание воевать, либо жить с миром. Если я хочу воевать, мне мир всегда предоставит эту возможность. Будут люди, будут обстоятельства, будут какие-то ситуации, когда мне придется агрессировать и воевать с людьми. Но если я хочу жить с миром, в мире, я и мир в этой системе хочу жить. Мне тоже никто не помешает. Это же мой мир, это же про меня говорится. И это я создаю свою собственную картинку мира, это я так вижу. И многие так и думают, ну что вы говорите, это же все так делают. Нет ничего, что делают все люди на свете. Кто-то не ест, кто-то не спит, кто-то не разговаривает. Но когда я как-то думаю, мне кажется, что так все делают. У вас есть возможность жить счастливо, просто воспользуйтесь ею. И это же, наверное, хорошо дружить с собой и прекратить воевать с собой, а тем более с миром, и мир будет дружить с вами. У меня здесь есть мультик «Ужасы» про того, кто сидит в пруду. Можете посмотреть, там вам напомнят, кто же сидит в пруду. И как сделать так, чтобы в пруду сидел ваш друг? Подружитесь с собой. Это классная вещь.